Всем привет, с вами я Сэм, и сегодня мы будем смотреть мои старые ролики и реагировать на них. А, самый старый канал я вам, конечно, не покажу, потому что я его удалил, вот, к сожалению. И это было не, не сегодня, это было года два назад. Покажу вам каналы, которые у меня остались. Самый старый канал, который остался, естественно, это будет по Майнкрафту, на котором я снимал сериал. Вот. Сейчас мы начнем смотреть этот ролик, а пока подпишитесь и поставьте лайк. А... Так. Нужно забрать заказ. Ага, заказ, понял. Так. Что так? И побежал, конечно же, не туда, куда надо. Понятно, зачем я прыгаю, Ну ладно. Так, я, как видимо, бегу к магазину, да? Как я помню. Вот. Здравствуйте. А, у меня заказ. Забрать нужно. Я его погромче, чтобы вы слышали его, а то он слишком тихий. Держите. Да, вы, скорее всего, не услышите. Спасибо, потому, слишком... держите. Он говорит, сразу 15 монет и. Вот. Я ему отдаю 15 монет. Хотя не 15. Спасибо, ну, ладно. до свидания. До свидания, хорошего дня. Надеюсь, хотя бы что-то вы слышите, что он говорит, поэтому. Да. Так, я, я иду домой. А... И вот меня ударили. Смотри, сейчас монтаж будет, букмонтажа, чекайте. Воу. А где я? Что за? Что за? Да-да. Что это да. дело? Ну здесь он погромче чуть-чуть. Вот. Что ты здесь делаешь? Я не знаю. Меня ударили, и я оказался тут. Ага, помню я то это уже не помню дальше ну понятно помоги я не могу меня стукнули по ноге ну да я хочу чтобы типа предать того что мне меня стукнули по ноге мне типа больно а что с ним случилось кстати неплохо, неплохие текстуры мне нравится кстати какая-то версия это наверное 1.12.2, если не ошибаюсь там где-то было рядом мой дом и резко найдем вот это уже ляп конечно Ну ты же меня спас. Кстати, шейдеры тоже неплохие. Давай быстрее побежим туда. Так. Непонятно, куда иду. И уже бегу. Даже не иду. Ну, вроде там. вот этот пруд да пруд понял так вот а, а что случилось моего дома действительно попал в не знаю где э, не знаю что случилось с домом или я, у меня память ошибла но я не помню короче Раньше это было очень безопасное место. Не, значит, я ошибл. Значит, я помню. Хорошо. Понятно. Иду я. Надо найти другое укрытие. Одном... Да, нужно найти укрытие. Понятно. Дальше. Он очень тихий, но я думаю, чуть-чуть вы хотя бы услышите. Так. Как видите, он немного подлагивает, но это это нормально. Мне кажется, тут не очень-то безопасно. Кстати, когда, я, когда мы это снимали, мы это снимали с импровизацией, то есть ничего не писали, никакой сценарий ничего не писали. А где все остальные люди, Ну, я, в принципе, были? ролики снимаю, так что да. На самом деле, я перед, перед этим роликом смотрел, э, этот ролик, но дня два назад. Вот. Давайте я буду говорить, что он говорит. Мне кажется, лучше забраться на третий этаж. Там меньше сломано. Кстати, если хотите, чтобы этот сериал я переснял, можете написать комментарии. Я могу переснять. Могу даже кого-то из подписчиков взять, но это вряд ли, конечно. Если еще хотите вторую часть старых роликов, то тоже напишите в комментариях. Вот тем временем я тут хожу по заброшенным зданиям, понял? Мне кажется, можно еще выше залезть. Вот это как-то Лиана, ну, по сути, да. она должна была оборваться и упасть. Ну, я это не продумал. И у меня нога при этом, она сломана, да? Вот. А... И я при этом тут прыгаю. Ну, это как она не очень. Мне кажется, можно залезть на то дерево. Кстати, голос у меня вот такой именно был. Два года назад. Но уже не слишком детский. Куда ты идешь? Там уже ближе к этому. Но хотя бы безопасней. Бля, а лезу? Я пытаюсь сделать безопасный путь. А, ну да, безопасный. обрвется ли на это упадешь, конечно, безопасный. Идеально. Так, а, давай проберемся. Есть, смотрите. А, то есть, сейчас. Перемотаю на секунду. Вот тут все темное-темное. И резко такой иду. И все. Уже светло все. И здесь появляется забор. То есть это я тоже не продумал, но тогда я вообще не думал, как это снимается, ничего не представлял. Пытался просто что-то похожее снять. И у меня вряд ли получилось. Так, давай проберемся тогда. К сожалению, тут сохранилась только одна серия. Другие серии я удалил. О, телевизор. Давай попробуем выключить. Причем это, Ты где? Я бы... причем я бы и эту серию удалил, если бы у меня остался доступ к этому аккаунту. Но он не остался, поэтому я не удалил. Я думал, тут уже его больше нету. Вот это, кстати, прикольный кадр, да, я вижу. Его помню. Он помню приюшке стоит, я не, не помню. Я, наверное, пойду дальше осматривать этот дом. Ну, С... это понятно. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Сколько тут... Я нашел две кровати. На два Ай, упал. упал. Там снизу его написано мир сохранен. Это тоже можно убрать, но я я как он раньше говорил, тут что паучины? Я не думал об этом. Ой, я, я нашел сундук! Я нашел сундук! И тут тут яблоко, все... а, тут яблоко. яблоко, а, тут яблоко. еды, короче, одинаково. Золотой топор. И топор, естественно, есть. Крочательно и жареная баранина. Значит, так, тут кто-то есть. Еще кроме нас. Я заберу это. Пожалуйста. Естественно, еще бы и не забрал-то. Ну, то мне лучше, но... Я, мало. наверное, останусь здесь. Тут... Э... Где-то? Я ищу его, понятно. Давай останемся тут. Говорю, что тут Мне кажется, тут и... нормально. А, эти кровати я не помню. Были они или нет. Если были, напишите ну, в комментариях тоже, можете написать. Я надеюсь, вы до этого момента досмотрели ролик. То, что я не скучный. Если досмотрели, то напишите в комментариях, например, э, досмотрел. Я поставил. Вот, поставил я кровать. И уже серия. Я опять тут. упал. Впрочем, я сейчас лягу на кровати и усну. Вот, я, в принципе, бегу сюда. Пошли. Сюда. Говорю, пошли Можно сюда. потом обустроить этот дом и убрать вот эти дырки. Непонятно, зачем я, конечно, хочу обустроить дом, который уже сломан почти полностью. И может разводить Кстати, в любом держи моменте. Яблоко. На у меня есть у тебя так много яблок? Я нашел сверху на сун в сундуке. Изначально еще... я ему, конечно же, не сказал, сказал, что я нашел это в сундуке. Да. Ты не протухла, не Ладно, размещайся. Вот я иду к кровати. Хочу лезть спать, но сейчас не получится, да? Я помню. Все. Я рек. Вот видите, у меня тут фейл один. Поэтому я взял, сделал так и просто, и все. Все. Ролик закончен. Второй ролик я, скорее всего, не буду показывать, потому что он еще добавит 6 минут. Я думаю, 18 минут не будет смотреть. Поэтому я разделю на несколько частей, чтобы следующая часть вышла. Там будет смешной ролик, можете э, не волноваться, поэтому можете поставить лайк, написать комментарий и... и подписаться, кто не подписан, это важно. А всем э, спасибо, кто смотрел этот ролик, всем удачи и всем пока. Пока-пока.